Прибегаю к помощи Аллаха от побитого камнями сатаны с именем Всемилостивого и Милостивейшего. Сегодня мы посвящаем тему на упование, таваккуль или же кель. В нашем, нашей религии ислам является фарзом работать. Работать в этом мире является фарзом. То есть каждый обязан работать, получать свое пропитание. Например, пророка, мы знаем, 10 путей дохода было, из которого один из них – это пастушество. То есть он был пастухом, хотя мог бы не работать. Так как ему предлагали богатство всего мира, микканцы но он отказался. Он работал и является примером для нас, и мы должны работать в этом мире. Это является фарзом, также является приказом Всевышнего Творца, это упование. Об этом сказано в Суре Таляк, аят под номером 3. Ва «О туваккаль али хасбух упование и работа в этом мире эти две темы являются нашей обязанностью кто бросает работу в этом мире перестает работать зарабатывать на свое пропитание он идет против религии как тот же который бросает упование который идет против веры эти две темы Прямо связанный с нашей верой, с нашей религией. На вопрос: что же такое упование? Тевакуль. Упование это достаток, внутренние чувства, достаток, который наделился дворец для жизни в этом мире. Это внутренние чувства это достаток. Что такое телакуль? Тавакуль это движение без остановки и спокойствие без вздыхания. Это называется тавакуль. Обратите внимание, ученые сказали тавакуль из двух предложений. Первое это движение без остановки, и второе это спокойствие без вздыхания или же без. землетрясение, без тряски. Два предложения. Почему два предложения? Недостаточно ли сказать, что Тавакуль — это движение без остановки? Если так бы сказали ученые, то слушатели сделали бы вывод, что упование — это когда ты как машина, которая асфальт, ложат, или же как трактор, или же как поезд, мчится без тормозов, люди бы поняли, это, это и есть табаку, люди бы поняли. То есть дверь закрыта, дверь имеется в виду как физическая, так и духовная, то есть дверь в какое-то ремесло, в какое-то русло, не только в прямом смысле дверь, во всех смыслах, и в первом смысле дверь, элементарно даже, скажем, дверь к... Человеку, которого кто-то любит, а она не любит. Дверь закрыта, дверь любви. Если ломиться, ломиться в эту дверь, то есть без остановки, движение без остановки, энергия, люди бы поняли это Теваколь и сказали бы, так это просто без тормозов человек, сказали бы. Но это лишь часть этого коля, это не полностью коля. Поэтому есть второе предложение. Это спокойствие без вот этого трески, без вздыхания. То есть полное спокойствие – это плюс движение без остановки. Это определение тавакуля. Что такое тавакуль? Тавакуль – это как человек, увидевший Врага с автоматом, хандухок, он говорит, сдаюсь. Вот это и есть куль. Но в данном случае не человек с автоматом, в данном случае какая-либо задача стоит, но не решается. И человек что говорит? О, все ж не сдаюсь. Твоя воля, я покоряюсь. Это и есть куль. Что такое, что такое куль? Это доверие нашего сердца Всевышнему Творцу. Доверие сердца. Иногда на людей смотришь, снаружи он спокоен, внутри кушает сам себя. Вывод? У него нет доверия Всевышнему Творцу, он изнутри себя ест. Внутри должно быть спокойствие, в сердце. Это ТВ Коль. Что такое ТВ Коль? это доверие плюс бить палец о палец. То есть, не сидеть под деревом и ждать, пока, пока яблоко созреет и упадет. Нет, это называется лень. Поэтому в нашей религии заниматься посевом и животноводством и разными путями дозволенного дохода, прибыли, торговли. Это приказ нашей религии, но после того, как человек совершил все действия в бизнесе, в торговле или же на поле, как вот в этом году мы столкнулись, дождя не было, в конце уже доверять Всевышнему, то есть довериться. Довериться, как на примере ребенка, которого отец подкидывает наверх, ребенок радуется, улыбается, смеется, и ребенок доверяет сто процентов, что его папа поймает наверняка не видели ребенка, которого отец подкидывает наверх, и ребенок такой: поймает, не поймает, поймает, не поймает, я худо, если не поймает, что же, будет, если не поймает, и он падает, а ты смотришь на своего сына, а он в слезах, думает, а что а не нравится тебе? Но такого вы наверняка не видели. Все дети радуются, когда отец подкидывает, и все радуются, потому что он знает, что отец его поймает. Но в данном случае не отец, а всевышний нас подкидывает наверх кого-то на высокие степени управления. А кого-то, наоборот, вниз, на нижайшую степень или же ступень. Но потом, разве он того, кого наверх подкинул, не поймает, разве, как он будет падать? Того, которого вниз бросил, неужели он его не вытащит? Вытащит. Раз отец ловит сына, отец вытаскивает сына Всевышний, больше любит, чем отец человека. Но здесь тема. Наша роль – это вот этот ребенок, которого подкинули, и он доверяет отцу, что он его поймет. Это называется ТВ-куль. Все верующие, все мы, мусульмане, знаем, что все в мире происходит по воле Аллаха. Листочек падает по воле Аллаха, ветер дул по воле Аллаха, сквозняк образовался по воле Аллаха, окно открылось по воле Аллаха, Заделал цветок по воле Аллаха, он упал по воле Аллаха, и там по воле Аллаха оказался что-то драгоценное, тетрадь, может, может, телефон, может, что-то, и все по воле Аллаха, все случилось. Это воля Аллаха. Поэтому здесь у мусульман, у нас есть два предложения. Первое, когда мы достигаем своей цели, например, картошку мы сажали весной и осенью, Выкапываем картошка, аль-хамдулля, Мы достигли своей цели. В этом случае, что мы должны делать? Шукар. Это благодарность. То есть, благодарность в виде рошир. Это одну десятую часть выкопанной картошки раздаем. Одну десятую часть рошир. Это и есть благодарность. Второе. Картошка не выросла. Дождя не было. Копаешь, копаешь. У кого-то просто грядка, у кого-то 10 соток, у кого-то 15 соток, у кого-то еще больше в деревнях 50, картошки нет. Что нужно сделать? Тут же второе, второе предложение – это сказать «Значит такова воля Аббаха». Вот это и есть тавакуль, то есть совершить сабр, терпеть. Если достиг цели – благодаришь, если цель не достигнута, говоришь – Значит, такова воля Аллаха. Знаменитое изречение, которое передает Хазр... Хазраци Энес, ⁇ Табогдан им Аллах ⁇ говорит, когда к Пророку пришел некий человек, подошел и сказал, если я верблю, расставлю и скажу, что я уповаю на Аллаха. А что Пророк говорит? Сначала ноги привяжи, потом уповай. То есть намек на то, что мы должны палец от палец бить и только в конце уже сказать «О, Аллах, дальше, дальше ты!» Все, что я мог сделать, сделал. Все, что в моих силах я все использовал, дальше я не могу, дальше ты. То есть мы должны уже уповать. Поэтому упование можно заменить другим синоним это передача. Об этом мы чуть позже тоже скажем. Сэгэль бин Абдуллах говорит, что кто говорит против работы в этом мире. Есть люди, люди, которые утверждают, что надо быть дервишем и работать не надо. Не надо вещи покупать, не надо дома строить, достаточно стакана воды, финика и рыбки. Работать не надо. Кто говорит против работы в этом мире, а он идет против сумны пророка. По сумне, знаете, нужно строить и дом, и транспорт, передвижения, и семья. Это все по сумне. Кто идет против работы в этом мире, говорит, что не надо работать в этом мире. Сужено даст Всевышний Аллах, не сужено не даст. Это против сумной. Соответственно, кто говорит против упования на Аллаха ТВК, кто говорит, что не надо уповать? Если ты работаешь, ты достигнешь цели. Не работаешь, а просто уповаешь, то нет, не получится. Кто говорит вот против упования, он говорит против веры, против имана. Поэтому от таких предложений нужно себя огородить. Также знаменитая история изречения, когда пророк Мухаммад Мустафа салям, совершил переселение из Меки в Медину. Рядом с ним был друг, друг его, это был Аббакар и кто был в Хадже видели пещеру, название пещеры, а так если посмотреть, как просто яма. И вот там Пророк и Аббакар находились, когда за ними следили мушрики из Мекки. И Аббакар очень сильно переживал за Пророка, если его убьют. Он очень сильно за это переживал и говорит абакар пророку, о посланник Аллаха. Если же они посмотрят под ноги, то нас увидят. Под ноги, если посмотрят, то есть настолько очевидное местонахождение пророка и Абакар-Седдек, что можно просто вот так посмотреть и увидеть, где они находятся. Но по истории их не увидели интересный момент на что пророк ему говорит упование на аллаха достаточно упование то есть тавакуль". вот это и есть упование здесь уже безвыходное положение у тебя палец палец бей все что ты мог сделать это что сделал это зашел в эту пещеру поэтому если кто-то спросит а если пророк саба не зашли бы в эту пещеру, а остались бы на дороге. Посмотрев, сзади догоняют мушрики. Если пророк сказал бы, ладно, на благосадык, если суждено, нас убьют, не суждено, нас не убьют». Пророк бы так бы мог бы сделать, но он так не сделал. Он совершил движение, он зашел в пещеру. Дальше сказал, дальше уповаем на Аллаха. Единственное, уповали на Аллаха, мушрики пришли, смотрят, не видно. То есть Аллах их таким образом защитил. То есть дальше Всевышний Аллах сам взял на себя данную ситуацию. До этого он дал право выбора воли двум. Пророку и Абакуру Также есть хадис Пророка, передается это в тир где говорится, посланник Аллаха говорит Мухаммаду алейхиссаляму, что если бы вы, то есть говорит нам, мусульманам, которые приняли религию ислам, которые совершают намаз, говорит, если бы вы, выполняя все права, совершили бы упование на Аллаха, то Аллах наделил бы вас пропитанием так, как Он наделяет птиц. И если бы вы уповали бы так, выполняя все права. Он бы наделил вас пропитанием. Иногда человек думает, что все, все, что я заработал, это моя заслуга. Человек так думает. Он, конечно, может так думать, это допустимо, но это опасно. Все по воле Всевышнего Творца. Иногда же человек думает, что вот я никуда и ничего не смог сделать, поэтому вот в такой ситуации. Поэтому вот здесь этот хадис самый мощный, как пророк говорит, если бы вы уповали, выполняя все права. Что значит все, все права? Значит, иногда мы не достигаем своей цели, и нужно понимать, что мы, значит, до конца не уповали на Аллах. Значит, где-то мы сомневались. Как на примере, один человек сидит и говорит, вот завтра придет Хозяин квартиры, а я же квартиру снимаю, нужно найти сегодня деньги, чтобы заплатить за аренду квартиры. И он говорит, я уповаю на Аллаха. И сидит так до вечера. Думает, сейчас скоро спать пора. А как я заснул с мыслями, что завтра придет начать этот хозяин квартиры, скажет давай за аренду, а у меня денег нету. Я это сам говорит, Аллах даст, конечно я же, на него уповал. Он думает, нет, так не пойдет. И он говорит, теперь он говорит, друг, алло, друг, вручи, пожалуйста, дай в долг, в долг деньги, пожалуйста. И тут вопрос, а до этого то, что ты говорил, уповай на Аллах, это вот чем является-то? Раз ты звонишь другу? Он говорит, ну, надо же пальца палец бить. Так надо было оставить сные предложения говорить. Надо было что говорить? О Всешней я тебя уповаю. И что от меня требуется, пальца палец бить? Это. Выполнить определенные движения, то есть попросить у друга, если ты позволишь, он мне даст, если ты не позволишь, не даст. Я уповаю на тебя и звоню другу. Вот как надо было создать предложение. Он же так не составил, он сказал, я на тебя доверяю, я тебя уповаю и буду ждать, пока ты мне дашь. А потом он осознал, что оказывается, надо движение делать. Потом звонит другу. Так вопрос. До этого ты говорил, я уповаю на Аллаха, а теперь говоришь, друг, выручи, пожалуйста. Понимаете, вот как этот... Два орла на две стороны смотрят. Нужно правильно составить предложение. И, соответственно, как бы вот в проложении Хадиса, птицы, говорит пророк, утром от состояния голода вылетают из гнезд своих, а возвращаются сытыми, полный желудок. А мы знаем, что птицы не работают. Они просто вылетают из гнезд безплатно без ничего, просто уповая на Аллаха. Что, нужно жить без плана? Нет. План должен быть. Поэтому по поводу упования на Аллаха есть три степени. Это нужно уповать, после чего нужно сдаться, То есть сдаешься, ничего не делаешь. Ни внутри, ни снаружи сдаешься. И третье, нужно полностью поручить результат Всевышнему Творцу. Ведь воистину Всевышний, который создан из одной капельки, Он и есть Творец, который желает для нас лучшего, чем мы сами себе желаем. Поэтому, если посмотреть на пророков, то известно, что упование это является качеством пророков. Упование – это качество пророков. Они уповали. И если мы будем уповать, значит, мы будем иметь одно из качеств пророков. Хотя пророки мы быть не сможем, но мы можем сказать, что один из их свойств. Упование, есть это свойство пророков, то отдастся на волю Аллаха это свойство, присущее пророку Ибрагиму, алейхиссаляму. И вот про него есть история, наверняка слышали, когда Ибрам Алейсалям намрут хотел кинуть на огонь, в огонь используя орудие как катапульт, держали его ангелы, затем было совершено прелюбодеяние, от которого образовалась некая нация, где были совершены прелюбодеяния как между братом и сестрой, на что ангелы ушли по другой версии, сняли платки и женщины, и сработал катапульт. Но до этого, кроме ангелов, которые держали катапульт, хотя и срубили канаты, но он не срабатывал. Наоборот смотрел, думал, а что не работает, аппарат. И тут-то пришел ангел Джабря, жив помощь пророку Ибрахиму. На что Ибрахим ответил ему, я в тебе не нуждаюсь. Мой Аллах знает мое состояние, и это для меня достаточно. И мы знаем продолжение истории, когда он сработал этот прибор, Ибрахима полетел, но огонь превратился в сад, и он остался целый и невредимый. Это и есть упование Ибрахима алейхиссалям. Ну и, конечно, третье самое высшее это, это посланник Аллаха, самый последний, корона пророков. И вот Авакуль — это упование отдаса и согласие, то есть полностью согласие с чем, что он делал. Образец упования и пример для подражания — человек, который изменил весь мир. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. Связана с ним история в завершении. Рассказываем историю про пророка. Он участвовал в 25 войнах с мечом, и как предводитель он был впереди, шел впереди с мечом, но за 25 войн он никого не убивал и не убил. Всегда ранил. То есть уже мы видим, да, тема намерения, с каким намерением, кто взял меч и с каким намерением размахнулся, замахнулся, но у него было намерение, как только ранить. Поэтому он никогда никого не убивал. Хотя война бежит впереди всех, командир, но 25 войн никого не убил. И вот однажды он возвращается с войны, и присев под дерево отдыхать, приходит с пустыни один идолопоклонник, бедуин, Берет меч, который стоял около дерева Пророка, и направляет на пророка и говорит, Ты не боишься меня? Не вожу в руках меч, у пророка нет мечей, потому что тот его взял его меч. Пророк говорит, нет. На что Бедуин говорит, кто из моих рук тебя спасет? На что Пророк говорит, полностью отдавшись, предавшись, уповая на Аллаха, говорит, Аллах». Три раза повторяется, и у ответа, у мушрика меч падает с рук. Пророк берет меч и на него направляет, и говорит, "Но а тебя из моих рук кто спасет?» На что бедуин говорит, «Ты будь лучшим из тех, кто мстит». Быть лучшим из тех, кто мстит». А что пророк его прощает? Есть же слово «месть». Кто из них самый лучший, кто мстит? Конечно, кто прощает. Это самый лучший человек. Но это, конечно, был пророк. Опять же, мы здесь его должны копировать. Месть, какая? Лучше это простить. Он его прощает. И это является для нас образцом для подражания именно в тему упования. Ну и, конечно же, нельзя сказать еще одну информацию, чтобы люди не сказали, что получается можно выйти на улицу, в лес, без прибора, без орудия, уповая на Аллаха, если волк придет, если суждено съест, не суждено, не съест. Вот на этот вопрос как раз ответ, маленькая информация, история, связанная с величайшим прибеженным к Аллаху Ибрахим Хавас. Один из внутренних аскетов. никак как в нашем мире аскеты, это снаружи смотришь, одежда такая аскета, машины нету, ходит с палочкой. Но при разговоре понимаешь, что внутри-то у него полное намерение заработать деньги и помочь людям. А снаружи-то аскет, внутри-то не аскет. Главное, внутри аскет, пророк, зарабатывал 9 путей дохода бизнеса, по пастушества, вот это аскет. Снаружи бизнесмен, изнутри аскет. Так вот, этот Ибрагим Хавас, он очень был известен с темой аскетизма, но всегда, несмотря на это, он брал с собой иглу, иголку, ножницы и нитку. И всегда ему говорили, вы, Человек, который максимально уповающий на Аллаха, из которых, из которых мы видим, вот вы максимально уповающий на Аллаха, но и в этом состоянии вы берете с собой нитку, иголку и ножницы. Зачем, говорит народ этому человеку, Ибрахиму Хавасу? На что он говорит им? То, что я с собой таскаю эти вещи, не портят упование на Аллаха. Они не являются тем, что портит упование. То есть взяв эти приборы с собой и уповать на Аллаха. Это и есть упование Аллаха. Он говорит, у нас перед Аллахом есть фарзы. У такого факира, как я, есть только одна одежда. Если в пути где-то он порвется, у меня испортится намаз, откроется аурат, я не смогу выйти на улицу, не смогу дать продолжить свои движения, поэтому я таскаю с собой иголку, нитку и ножницы. Вот этот пример показывает, что есть средства, и нужно их использовать. И в завершении слова Аллаха из суры Анфаль, аят 2, Всевышний Аллах говорит, верующие, они те, у которых сердца Трясутся, когда упоминается имя Аллаха, сердца трясутся. Мусульмы, верующие они те, которые, у которых вера укрепляется, когда читается аят из Корана, и верующие они те, которые уповают только на Аллаха и только от Него ждут помощи и только Ему доверяют.